Здравствуйте, друзья, с вами Надежда Соколова. Сегодня в рамках курса «Здоровая спина» выполняем комплекс упражнений для улучшения растяжки и гибкости мышц спины и позвоночника. Продолжительность курса – 3 недели. Каждую неделю вы будете получать новые видео-уроки для укрепления, развития гибкости и расслабления спины. Итак, начинаем. Урок номер один – Садимся ягодицами на пятки, делаем вдох-выдох, разминаем плечевые суставы и вверх спины. Наша задача сегодня – улучшить гибкость и подвижность спины. Оставляем руки вверху и выполняем наклоны вправо-влево. Всего по 4 раза в каждую сторону. И еще один раз также. Переводим руки на колени и округляем поясницу. Движение мягкое, спокойное, втягиваем живот, тянемся пояснице назад, округляем вверх спины, раскрываемся. Последний раз также. Переводим руки на пол, уводим руки вперед, опускаем грудную клетку на колени, расслабляемся, тянемся, чувствуем, как тянутся мышцы вдоль позвоночника. переходим в колено кистевой упор кисти под плечи колени под ягодицы колени на ширине таза и начинаем округлять спину круглая спина прямая спина на выдохе округляем спину на вдохе выпрямляем шея продолжение спины стараемся чтобы на шее не было сзади складочек последний раз также и начинаем выполнять вращение позвоночником. Представьте, что ваша спина сейчас как скакалка. Выполняем 4 раза в одну сторону. И 4 раза в другую сторону. Помните, что мы все время держим мышцы пресса, мышцы живота. И стараемся не выгибать поясницу, не допускать болевых ощущений в спине. Округляем спину, расслабляем шею, тянемся и возвращаемся ягодицами на пятки. снова расслабляем наш позвоночник. Скользим руками вперед, опускаем живот на пол, собираем лопатки. Начинаем выполнять разворот грудной клетки вправо-влево. И постарайтесь, пожалуйста, в этом положении почувствовать, что вы не поясницу выгибаете, а собираете лопатки, прогиб за счет грудного отдела. Теперь опустимся на предплечье и выполним разворот вправо-влево. Последний раз также, помните, держим пресс, Зажать ягодицы. Останемся в статике, удержим это положение. Теперь снова поднимаемся на кисти, выпрямляем руки в локтях, отводим плечи назад, собираем лопатки. Прогиб за счет грудного отдела. Возвращаемся ягодицами на пятки, садимся, удерживаем это положение. Подкручиваем пальцы ног и из этого положения тянемся ягодицами вверх, положение собака головой вниз. Отталкиваемся руками и ногами от пола, стараемся грудной клеткой тянуться к бедрам, живот в себя. Уводим ногу вперед, опускаемся тазом в пол. У нас такой полушпагат. Опора на кисти и выполняем разворот корпуса вправо-влево. Опустимся на локти, удержим это положение. Таз как можно ниже сажаем вниз. Стараемся почувствовать, как тянутся мышцы бедер и нижняя часть спины. Поднимаемся вверх на кисти. Раскрываем грудную клетку. Заводим стопу за колено. Локтем упираемся в колено и тянем поясничный отдел. Тянемся через макушку вверх. Теперь выпрямляем ногу вперед, удлиняем позвоночник, вперед мы себя как будто вытягиваем из таза и уходим вперед настолько, насколько получается. Постарайтесь выдыхать себе в живот, чувствуйте, как тянется низ спины, задняя поверхность бедра. Прислушайтесь к себе, к своим ощущениям. Поднимаемся вверх и снова эту же самую ногу вводим назад. Опираемся на кисти. Теперь подкручиваем пальцы ноги и возвращаемся в собаку головой вниз. Все выполним с другой ноги. Уводим ногу вперед, опускаемся тазом в пол. У нас такой полушпагат. Опора на кисти и разворачиваем плечи. Грудной отдел. Опускаемся на локти. Вот здесь можно задержаться в статике. Постарайтесь не висеть на руках. Почувствуйте, что между лопаток нет складочки. Поднимаемся снова вверх, тянемся через макушку вверх. Раскрываем грудную клетку. заводим стопу за колено и разворачиваемся за колено старайтесь, чтобы ягодицы сидели на полу спина была прямой и важно не заваливаться на опорную руку рука как можно ближе к ягодице не заваливаемся на опорную руку не отводим корпус в сторону тянемся вверх теперь Выводим ногу вперед, прямая нога вперед, как будто вытягиваем таз из позвоночник, из таза, подбираем живот, тянемся вперед, уходим вперед настолько, насколько получается. Держим это положение, слушаем себя, свои ощущения, слушаем мышцы, которые сейчас у нас тянутся. Снова уводим эту же самую ногу назад. Возвращаемся в положение собака головой вниз. Теперь ногами идем к рукам, садимся и собираем обе стопы. Собираем обе стопы, подбираем живот. Слегка округляем спину и тянемся вперед. Вот здесь у нас тянется низ спины и внутренняя поверхность бедра, область забедренных суставов. Теперь мы нажимаем правой рукой на левое колено. Левая рука ушла в пол. Разверните корпус. Стопы упираются друг в друга и колено противоположной ноги тянется в пол разворачиваемся в другую сторону раскрывайте ваши колени тяните ягодицу в пол возвращаемся в центр Выпрямляем обе ноги, выводим руки на уровень груди, слегка округляем поясницу и уходим вперед. Как будто впереди у нас на коленях лежит большой шар и мы через этот шар наклоняемся вперед. Возвращаемся круглой спиной, медленно позвонок за позвонком выпрямляемся. И еще раз также же. Живот в себя, поясницу округлили, руки как будто обнимают шар. Медленно возвращаемся обратно. И еще один раз также Потянулись вперед, живот в себя, спина круглая. Возвращаемся обратно, садимся. Отводим руки назад, раскрываем грудную клетку. Держим это положение, не забрасываем голову назад. Переводим руки вперед и мягко опускаемся на спину. Сгибаем ноги в коленях, собираем стопы вместе, опускаем колени вправо, раскрываем грудную клетку, тянем поясничный отдел, удерживаем это положение. Постарайтесь, чтобы плечи оставались прижаты к полу. Дыхание спокойное, свободное и сосредоточьтесь на мышцах, которые сейчас тянутся. Помните, что ваш пресс слегка подтянут, поясница выгибаться не должна. Направьте колени слегка вверх к руке, к локтю. Другая сторона и держим это положение. Снова плечи на полу, грудная клетка раскрыта. Возвращаемся в исходное положение, стопы на ширине таза и выполняем упражнение «плечевой мост». Мягко, медленно подкручиваем таз, опускаем поясницу в пол, приподнимаем над полом ягодицы, поясницу, смещаем вес на ноги и медленно возвращаемся вниз. Помним, что движение начинаем от исходного положения, когда поясница нейтральная. В исходном положении поясница нейтральная, она к полу не прижата. Мы втягиваем живот, подбираем пупок к позвоночнику. Пупочком давим на наш позвоночник. Медленно позвонок за позвонком поднимаемся вверх. Тянемся копчиком к коленям. И также медленно опускаемся вниз. Помните, поясница опускается раньше, чем ягодицы. Возвращайтесь до нейтральной спины и все сначала. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Сейчас мы активно растягиваем мышцы вдоль поясницы, вдоль позвоночника и держите пресс. Старайтесь, чтобы позвоночник равномерно опускался на пол. Последний раз также опускаем таз, выпрямляем ноги, ставим правую стопу на левое колено, захватываем левой рукой правое колено и начинаем разворачивать таз влево, выполняем всего 4 раза. Выполним еще один раз также и задержим положение. Постарайтесь почувствовать, что плечи прижаты к полу. Мы все время раскрываем грудной отдел, грудной отдел и тянем поясничный. Меняем ногу. Другая нога. И в другую сторону. Разворот. Выполняем всего 4 раза. Разворот, задержим это положение, раскрываем грудную клетку и чувствуем, как у нас тянется поясничный отдел и грудной отдел. Дыхание спокойное, свободное. Теперь вытягиваемся всем телом, растягиваем себя, Ставим стопы на ширину таза, руки вдоль тела и из этого положения скользящим движением вытягиваем позвоночник. Правая рука, левая нога. Возвращаемся в исходное положение и другая рука, другая нога. Движения мягкие, плавные, представьте себе замедленную съемку в кино. И будьте внимательны, нога скользит по полу. Вытягивается вдоль пола, приподнимаем ее. Таз равномерно давит на пол. Пресс сильный, пресс подтянут. И поясница стабильная, то есть нейтральная. Не выкипаем поясницу. Сосредоточьтесь на плавности движения. На выдохе вытянулись. На вдохе возвращаемся в исходное положение. И другая нога, другая рука также. На выдохе вытянулись. На вдохе возвращаемся. Последний раз также и теперь вытягиваем обе руки, обе ноги, руки за голову, ноги выпрямили, растянули себя, плечи расслабили, головы покачали из стороны в сторону. Переходим в положение сидя. Собрать обе стопы, перевести руки на колени. И потянуть бока правый левый бок Отталкивайтесь руками от колен переведите руки на пол и снова растяните бока возвращаем руки на колени и снова тянем бока последний раз также теперь вращение полукруг головой Расслабили шею, перевели кисти на затылок, раскрыли грудную клетку, закрылись. На выдохе закрылись, на вдохе раскрылись. Уводим руки в стороны и из этого положения сводим лопатки, раскрываем грудную клетку, удерживаем положение. переводим руки на колени, округляем спину, опускаем руки вперед, расслабляем спину, сосредоточьтесь на том, как тянутся мышцы вдоль позвоночника, поднимаемся, уводим ноги вперед. Поднимаем руки вверх над головой, прямой спиной уходим, наклоняемся вперед, вытягиваемся, округляем спину, расслабляем ее. И снова руки вверх, выпрямляя спину, наклоняемся вперед, пресс держим, не забываем об этом. И расслабляясь, опускаемся вниз, расслабляем шею. И еще разочек также. Руки вверх, спина прямая. Наклоняемся вперед. Наклоняемся настолько, насколько получается. Опустились. И последний раз также. Руки вверх, наклон вперед. И расслабились. Поднимаемся вверх.